здравствуйте друзья добрый день всем или доброе утро пусть бог благословит всех вас вы знаете бог благословляет вы хотите быть по-настоящему благословлены тогда будьте внимательны бог благословляет таким образом он дает слово только это он нам дает слово Которое помогает нам в наших нуждах, и когда мы послушны этому слову, все. Это и есть Божье благословение. Это прекрасно, это замечательное, это что-то великолепное. И только тот, кто использует веру с мудростью, может замечать то величие Слова Божьего то благословение для тех, кто верит. Конечно, кто не верит, благословение проходит мимо и улетает. Но те, кто верит, хватают это благословение, держатся за него и опираются на него. И неважно, какие вокруг тебя ситуации. Важно то, что обещано Богом. То, что вышло из его уст. Разве это не прекрасно, друзья? Например, ты проснулся утром сейчас и такой чуть-чуть еще вялый, может быть. Хорошо, там, кофе попей, чтобы ты проснулся окончательно. Тогда смотри, будь внимательным. Есть люди, которые говорят так. А, больше не могу так. Не делайте этого, пожалуйста. Никогда не Исповедуйте слабость, поражение, боль. Никогда плохое, в котором вы живете или проживаете, не исповедуйте, потому что когда вы начинаете это произносить или исповедовать, какую-то боль, любую, неважно, моментально эта боль растет. Может быть, с вами уже это было, со мной было такое. Я помню, сколько раз такие ситуации Да, смешно сейчас, но маленькие, может быть, вещи маленькие Которые разницу тут делают Которые пробуждают эту мудрую веру Тогда смотрите Я помню, как было... Например, ситуация реальная со мной, у меня чуть-чуть что-то -чуть -чуть там болит голова. Немножко. И я сказал Эстер, голова болит, нет ничего там, таблеточки какой-нибудь. Моментально эта боль выросла. И тогда да, я уже должен был какое-то обезболивающее принять, потому что выросло резко. Тогда я начал понимать, что когда человек исповедует боль какую-то, какое-то поражение, когда мы исповедуем и говорим другим людям, пытаясь как-то найти милость, утешение, или найти у них какое-то... Вы знаете, мы отдаем себя этой проблеме. Как будто дьявол слышит и моментально увеличивает это проклятие тогда. Как будто, кажется, но факт в том, что это не дьявол, факт в том, что это наша собственная слабость, наша вот эта человеческая, плотская, могу сказать так, Слабость, которая так реагирует. И это очень-очень важно для того, чтобы вы, все мы, я и вы могли быть теми, кто анализирует свою веру, проверяет, исследует себя. Вопрос такой, когда ты говоришь о боли своей, Улучшается? Нет, только ухудшается. Любое негативное, только ухудшается. Почему? Потому что ты укрепляешь эту боль, ты ее поддерживаешь, это поражение, эту ситуацию нехорошую, ты поддерживаешь. Когда апостол Павел говорил, за все благодарите, и не молитесь и именно для этого, потому что когда ты чувствуешь боль какую-то, Вместо того, чтобы рассказывать о, о ней людям, говори Бога и благодари даже за это, может быть, если ты всегда Богу верно почитаешь Его, и в хорошие моменты, когда там на служении, музыка, эмоции, ощущения вот эти прекрасные, и также, и особенно в тяжелые моменты жизни. Поэтому... У нас есть прекрасный пример Иова. Иов, он показывает нам всем, каким образом мы можем почитать Бога. Не только тогда, когда у нас все хорошо, но также тогда, когда у нас трудности, проблемы и так далее, и так далее. Понимаете, друзья? Тогда практикуйте это, начиная с этого дня. Попробуйте. Это ничего не стоит для вас. Не нужно платить, только практиковать вашу веру. И все, больше ничего. Но если вы не верите, тогда не делайте. Конечно, это уже вы решаете. Тогда чем больше мы говорим и рассказываем о плохом, тем хуже мы чувствуем себя. Поэтому апостол Павел говорил, что нам не нужно, нельзя Жаловаться нельзя, плакать, потому что это ничего не решит. Ничего не решит. Что решает это, когда ты поддерживаешь себя твердым, веришь в то, что эта ситуация пройдет. Бог, Он даст тебе возможность победить. Тогда давайте прочитаем то слово, которое сегодня я хотел бы вам Передать, если оно не соответствует тому, о чем мы сегодня говорим. Апостол Павел, который был направляем Духом Святым, отправил это послание церкви в Коринфе. И эта церковь, как и все церкви, первые церкви, у них были огромные проблемы, как и у нас сейчас. Проблемы, которые были у них, и у нас одинаковые. Тогда написано следующее вас постигла искушение не иное, как человеческое. Это искушение, которое не Бог послал, это человеческое. Это не дьявол, который искушает вас. Это ваши похоти, это ваши желания, это склонность нашей плоти, которые дают нам это искушение, потому что если мы, например, ты живешь в чистом месте, в таком святом, ты в таком особенном положении, как церковь, находишься, очень трудно там попасть в искушение, потому что ты думаешь о Божьих вещах, да или нет? Ты там в вере. Но если ты в другое место попадаешь, например, Танцы там, вот это вот, знаете, такой праздник, где много людей, неверующих, и все противоположно твоей вере. Или если ты имеешь отношение или живешь даже с тем человеком, который имеет другую веру, не как у тебя, естественно, ты будешь попадать в искушение. Тогда убегай от этого, убегай от этого места, убегай от этих компаний, которые развращают добрые нравы, и это зависит только от тебя. Бог дает тебе мудрость, Бог дает тебе разум, Бог дал нам, человеку, интеллект, создать авиацию, все эти вещи, мы все можем. Даже бомбу атомную создали, чтобы миллионы людей убить. Он дает нам мудрость, но если мы используем для блага ее, аминь. А если мы используем мудрость для того, чтобы какие-то другие вещи делать, естественно, будем страдать от последствий. Тогда вас постигло искушение не но и как человеческое. Человеческое. Дальше написано. «И верен». Бог. Верен Бог, который не попустит... Смотрите. Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил. Но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Тогда, смотрите, в прошлом даже были такие, такие поговорки, которые неправильно показывали какие-то Божьи характеристики, но мы можем понимать, что Бог допускает одно дело, допускает, как то, что происходило с Иовом, например. Дьявол дотронулся до Иова, допустил Бог, но Бог не позволил, чтобы Иов погиб. Тогда, друзья мои, будьте внимательны. Если вы человек, избранный Богом, и вы в искушении, если вы под искушением находитесь в вашей жизни личной ли вы почти падаете. Написано, Бог, Он даст облегчение. И ты знаешь, что за облегчение. Мы понимаем это? Или не понимаем? Или тебе нужно, чтобы Бог прям явился тебе во плоти и сказал тебе, а так или не так делать? Нет, конечно. Бог знает то, кем мы являемся, и то, что через наше сердце или разум, через нашим... Желания проходят, наши склонности. Бог знает все. И если вы тот человек, который избран Богом, если мы избраны, Бог покажет себя. Он скажет, смотри, это делай. Он даст тебе это понимание, чтобы ты убежал от этой нехорошей, неправильной ситуации. Как Иов убежал тогда. Он был человеком, как мы можем видеть, Богобоязненным, непорочным и убегал от зла, то есть убегал от греха, убегал от неправды, от лжи, от мест грязных, где, знаете, в мире легко испачкаться этим грехом. И как ты потом, я могу сказать, войдешь в какой-то свинарник, я извиняюсь, и там не испачкаешься? Невозможно, никак тогда убегай, убегай от этого места. Если ты не убежишь, ты испачкаешься, и тогда еще больше плохих, неприятных вещей будет у тебя. И ты будешь говорить, а, как плохо, как тяжело. Хорошо, но ты выдержишь, выдержишь, потому что когда мы хотим, мы выдерживаем. Когда мы не хотим, Тогда не выдерживаем невыдерживаемый. Ты понимаешь, ты знаешь, что хотеть это, – это и есть вот эта власть. Желание – это и есть твоя власть. Богу не допустит, чтобы что-либо без твоего желания произошло, потому что твоя воля, твое желание – оно является свободным. Достаточно говорить тебе, хочу или не хочу, Бог уважает твой выбор, как Он уважал выбор Адама и Евы. Он уважает наш выбор, ты думаешь, что у Него, у Бога есть удовольствие нас наказывать, что у Бога есть удовольствие видеть, как люди в ад идут? Думаешь, у Бога есть удовольствие видеть, как люди убивают себя? Вы думаете, у Бога есть удовольствие видеть все это? Написано, написано, что даже в смерти нечестивого Бог не имеет радости. Тем более, когда погибает избранный. Тогда, друзья, будьте внимательны. Если вы один из избранных Божьих, будьте твердыми. У тебя будет сила, потому что написано, прямо написано здесь. Это Дух Святой говорит нам верен Бог верен Бог который не попустит вам быть искушаемым сверх сил он не попустит не даст но достаточно вам быть твердым необходимо сильным и не допускать чтобы мир или какие-то другие вещи там, которые привлекают людей, приближались к вам. Тогда это совет всем тем, кто имеет мудрость. Кто не хочет, не слышит, тогда что делать? Понимаете меня, друзья? Тогда не забудьте. Вас постигла искушение неное, как человеческое. Это твоя, твое сердце, твоя душа, мысли твои. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, больше того, чем ты можешь выдержать. И при искушении Бог даст тебе облегчение. Это прекрасно, друзья. Дает нам облегчение, чтобы мы могли перенести. Понимаете? Это легко понять. Легко понять, нетрудно. Достаточно вам правильно выбирать. Ты пойдешь вперед к этой ошибке, и ты скажешь, все, хватит. Убегаю от этой ситуации, не желаю. Хорошо, пусть Бог благословит всех вас. И как всегда, я приглашаю вас на служение вечером, для того, чтобы... Дать вам то, что Бог нам дает. Поделиться верой, которую Бог дает нам. Вы знаете, церковь Господа Иисуса Христа существует именно для того, чтобы питать своих членов церкви, людей, которые являются этим телом Христа, и питать верой. А вера приходит от слышания Слова Божьего, и когда вы слышите, приходит вера. Вы знаете, эта вера, она дает смелость тебе, чтобы быть послушным, и действовать и развиваться. Когда мы ждем вас вечером на служении во всех наших церквях. Тогда до завтра, до встречи, друзья. Пусть Бог благословит вас. Аминь.